Всем привет! Камера дрона имеет двухосевой подвес. Создавая бюджетные видеоролики, 4К камера имеет электронную стабилизацию изображения и отображение картинки в реальном времени. Поэтому вы можете с поиокоином наслаждаться своими ужасными фотографиями. С помощью управления подвесом камеры вы можете наклонять ее вниз и вверх. Рассмотри зум камеры. Короче. Мешки с костями и мясом – это бесполезная опция, как в приложении, так и на пульте. Полет по точкам. Используя из приложения соответствующую функцию, вы на карте можете выставить необходимое вам количество точек для облета их дроном. Полет вокруг выбранной точки. Не факт что эта опция работает корректно, но как китаец нам говорит, то требуется одновременно нажать на кнопку фото и видео. И используя джойстик управляет радиусом полета. Дичь короче. Следование по ГПС. Выбери данную команду из приложения и дрон будет летать за твоим пультом. Следование за человеком. Выбери эту команду. Подтверди свой выбор. Выдели себя любимого на экране смартфона. И может быть дрон сможет адекватно заснять тебя и даже пытаться держать тебя в центре кадра, но нет, это не точно. Фото по жесту. Сделай с своих пальцев то же самое что этот счастливый китаец и дрон сам сфотографирует тебя. Аналогично и с запуском видео. Спасибо за просмотр и я вновь жду лайка и подписки на канал от тебя.